приветствую вас, друзья на связи евгений ванин в этом видео расскажу еще раз о проекте не работа подведу итоги месяца проект был запущен 15 сентября сейчас у нас 19 октября прошло чуть больше месяца 34 дня с момента запуска на данный момент у меня заработано 706 тысяч 904 940 рублей в команде сейчас 518 человек и, в общем-то, есть небольшие новости, о которых я вам хотел рассказать по этому проекту. Первое. Когда вы зайдете в кабинет, у вас появилась вот такая вот табличка. Здесь вы можете принять участие в розыгрыше 5 смартфонов. Для этого вам надо просто нажать на кнопочку «Узнать подробности». Далее. Что рекомендую? После того, как вы активируете какие-то уровни, либо у вас уже они активные, да, там, например, первый уровень вы активировали, у вас появляется возможность перейти к тренингам есть первый тренинг это бизнес для точнее видеоблог для бизнеса называется то есть по этому курсу вы сможете создать полноценный канал который будет привлекать трафик на ваши партнерские программы на ваши продукты в общем на все то что вы рекламируете в интернете то есть здесь по сути обучение по созданию полноценного канала загрузки видео и так далее вот. И еще один интересный курс, который здесь появился, он доступен также после активации первого тарифа. Это что такое, точнее, это взрывной трафик. Соответственно, пройдя этот курс, вы будете понимать, где брать трафик, каким образом там его привлекать и так далее. Здесь вы можете сами все почитать. Вот такие вот бонусы появились у нас в течение месяца в данном проекте. Ну и давайте, наверное, покажу результаты не только свои, но и результаты команды. Если мы зайдем в раздел лидеры, то вы можете увидеть здесь всех тех людей, которые зарабатывают в этом проекте. Их очень много. И если здесь не сидеть, не ждать, пока за вас ваш вышестоящий партнер что-то сделает, да, действительно работать, то здесь можно зарабатывать очень хорошие деньги. Да и в любом случае, куда бы вы ни пошли бы работать, если вы ничего не будете делать там у себя где-то даже в офлайн на офлайн работе какой-нибудь да то и вам и денег то платить тоже не будут вот поэтому везде где точнее если вы хотите зарабатывать действительно большие деньги нужно работать а не сидеть и не ждать как говорится от моря погоды и не ждать пока за вас кто-то вашу работу выполнит те кто не ждет те получают вот такие вот чеки то есть вот например у меня чек составляет 706 тысяч рублей здесь вот у партнеров вы видите 658, 623, 577, вот мой партнер, первой линии. 418 тысяч, 410, 409, 390 тысяч, тоже мои партнеры. Вот, 384 тысячи заработал Константин Попов, это мой вышестоящий партнер. А, то есть он, он заработал меньше, чем я. То есть неважно, на каком уровне вы находитесь там от вышестоящего партнера. То есть если вы работаете... Если вы понимаете, что это для вас бизнес, соответственно, будете много зарабатывать. Вот. Потому что есть люди, которые там вложат 500 рублей и сидят, ждут, когда там под них там попадут переливы, потом жалуются, что они ничего не заработали. Конечно, таких людей очень много, да, которые приходят, вложат 500 рублей и не хотят развивать бизнес. Ну Что вы хотите, друзья? Это равносильно тому, что вы взяли, заплатили за дорогу до работы до своей, приехали на эту работу, сидели целый день, не работали, да, и работодатель вам сказал, что я не буду платить вам зарплату. По сути, это такая же аналогия. Да, то есть, если вы пришли в бизнес, неважно какой он, да, то есть это цифровой бизнес, да, вообще абсолютно любой, везде нужно работать. Если вы не работаете, если вы не развиваетесь таких вот чеков да, в миллион там в месяц да там даже 500 тысяч в месяц вам никогда не видать если же вы хотите получать такие чеки то у нас для вас есть специальная инструкция эту инструкцию я оставлю под видео и в этой инструкции давайте покажу что есть то есть вы получаете доступ во-первых к нашему сервису сервис называется solus page но я думаю многие его уже знают и в этом сервисе вы автоматически скопируете себе готовый инструмент который поможет вам собирать подписчиков так скажем настроить автора ссылку в общем здесь есть все все все уроки которые вам нужны для того чтобы начать вот, как правило такие курсы стоят от 5000 рублей вы же их получаете абсолютно бесплатно вот. ну давайте покажу такой вот лендинг я думаю кто-то его уже видел, кто-то, может быть, не видел. Вот на этом лендинге я показываю, как я заработал 42 980 рублей за один день. Соответственно, вы точно такой же лендинг получаете. Настраиваете его под себя, то есть сюда вставляете свою форму подписки. Как это делать, я тоже рассказываю. И, соответственно, все подписчики, точнее, вы рекламируете вот эту страничку. Люди идут в подписную базу, получают от вас инструкции и по вашим ссылкам уже регистрируются. И плюсом, соответственно, мы сюда добавили еще на эти страницы множественные источники дохода. То есть, по сути, рекламируя одну страницу, вы получаете доход сразу из нескольких проектов. Ну, например, пошаговая инструкция и регистрация в проекте. То есть, то, что человек получает после подписки. Здесь вы, например, можете вставить партнерскую ссылку на Payr кошелек. Дальше вы вставляете сюда свою ссылку на регистрацию в проекте. В общем, здесь все пошагово рассказывается. То есть, вам не надо каждому отдельно объяснять, как работать в этом бизнесе, что нужно делать и так далее. За вас это делает система с видеоуроками. Потому что я бы, наверное, рехнулся, если бы у меня команда там 512 человек. то есть Представьте, объяснить 512 людям. То есть созваниваясь там с ними да как работает проект объяснить каждому там маркетинг и так далее да я вообще наверное не спал и нахрен такой бизнес не нужен то есть для меня бизнес это когда вы создаете э, инструкцию до да, полноценную воронку просто и делаете рассылку заказываете на, ее, на нее рекламу остальное все время воронка работает как говорится на вас и э, последняя страничка, которую вы также получаете, это инструкция по воронке, по настройке воронки, да, то есть здесь вы вставляете свои также ссылки на сервисы, по этой инструкции все делаете, здесь также есть о рекламе, да, то есть где заказывать рекламу, в общем тут прямо на этой странице у вас okay. еще дополнительно несколько источников дохода включено будет, вот поэтому используйте. На этом, друзья, все, с вами на связи был Евгений Ванин, это был обзор проекта «Не работа», если вы хотите подключиться в нашу команду, то без проблем. Ссылочка будет находиться прямо под этим видео. Делайте все по инструкции и все у вас получится. Всем пока-пока.